Аня, ненавижу. Да ты издеваешься. Аня, а, а, Аня, Аня, за... Что про... Кого? Ш что это было? Что происходит? Хорошо. сюда идет да я в курсе да как ты меня пробил тут везде все закрыто блин во, -во. карта кофейс блин а! я прям на него вышел ты думаешь я Интелленд? тебя не обыграю я тебя обыграю он не кровавый, счет ты знал, что он кровавый, ты че? Норм! Два человека в клетке. Спасибо, спасибо. Я иду я в жопе где-то. бегут Блин. спасать Дай, Спасибо, я. братья Я не думаю, что на тебе фиг часов останется, потому что это не крик. Сижу, балдею, смотри. Ой. У меня клетка эм, пропала эм, раньше. Немножко забаговал. Ну, э, смотри, я... прикол, да? Да-да-да, я тебе попой по -по лечу. Вон захочешь. Бей меня. Да. Бей меня давай. Он за тобой. Он туннель. Ладно, я ухожу. Он меня пробил каким-то раком. Он за мной бежит. Понимаю. Ааа! Каким чртом? Почему я не прыгал, что ли? Ты Да. Почему игра? Том, что, том, что с тобой это Тут опять говно. Нет, в жопу эти ваши. Какой у меня пинг? Етить. <свист> <свист> Посмотри на мой пинг. <свист> <свист> <свист> вот это жестко. Не профилино. Ой, дед. Он чего, в наступил? Покричал, покричал, Нет, он... У меня... Перк, у меня пирамида головы стоит на месте рядом с криком Серьезно. А может он... Может он завис? Надеюсь на это. Ты его запинговал. А, наверное так. Мама, мама, погоди, у меня тут осталось еще четверых убить. Погоди, не мешай. Я, я скоро я, покушу, я покушаю, я обязательно покушу, только не мешай. Я, ну, карта красивая, прям. А, Росгубер, привет. Привет, привет. Доброй ночи. Ну да, когда я деда убрала. Да, да. Называется обходим мейн. Пирожок, давай, прыгай и поднимай. Нафиг это несу? Нет, там там надо пересмотреть момент. Что ты мне? Ну что, пробуем? Ну здесь, сейчас уже не спрыгнем, потому что было уже 4%. процента. Так, Багет, ты ж не висел, да? Отжал он. Что, что, что я могу говорить, хорошо? Я хочу сказать, Андрюша зачем ливнул, если ты Андрюша. Маш, подожди, сейчас я наберу. Пригорело, ну блин. Хотя бы два гена зачинить, чтобы не так обидно было. Не понял. Мы <связывается> он мне идет, он меня еще будет. Окей, умер один, нужно зависеть один генератор или продать одного тиммейта, чтобы сбежать через Лек. <связывается> Идеаль... <связывается> Идеальный план. Это ли консольчик? Ой, Витя, Витя залагал. Что? Ты... Лол, лол, ты что? Витя у меня тут... эм, ты у меня Все, летаешь Витя, по карте. Витя бежит, снимайте меня. Ты у меня тут, ты у меня, мани... Тут у маньяка застрял. Лол. Топ-контент пошел. Ты, ты на плече у маньяка. Лол. Серьезно говорю. Ну лол, ой. Ясно, понятно. Магет, <связывая> что? А. Серьезно? А, привет, же. Привет. привет. <связывая> да. Ты весел. Пол... Ты весел на плечо, маньяка. Серьезно. Я это записал, это весело. Баги-баги-баги. Идеально. Раньше Виктор летал, теперь все вылетают. <связывая> что там я говорил насчет продажи? я умер да, да они там лежат. иди что баги баги баги баги баги ой что творится О, лестницы накладные лестницы Жень. все в шоке все в шоке да Зря, зря, зря, зря, зря, зря. Сведет отопсила. Революцию Да, за голову. Он Или она отпускает его. хо хо, -хо, -хо, -хо, -хо. Ну, Нормально, это Я минус ну, ну, Жалко. А, нормально такой размин, да? Минус 3 и 1. Зато контент пошел. А ты меня скинул. Чего скинул? Нет. Пошел, родной, пошла загрузочка.